Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Руслан Экстон, и сегодня мы будем с вами играть в Dead Cells. Эта игра у нас жанра Rogue Life или Рогалик, то бишь, когда мы умираем, мы, у нас нет сохранений, мы начинаем все заново. Но если какие-то плюшки мы заработали в предыдущей жизни, они у нас переходят и в следующую. Игра находится у нас сейчас в раннем доступе. И буквально уже через месяц она выйдет целиком в стиме. Она очень интересная. Я думаю, вам понравится так же, как и мне. Ну что ж, давайте начинать. Так, забираем наше золотишко, которое я заработал до этого. Тут у нас все предметы, которые я уже смог получить, смотреть, сколько их очень много здесь у нас пока что недоступно может с выходом полноценной игры будет открыто, может я просто не прошел игру или еще какой-то момент здесь можно посмотреть мой прогресс все улучшения мои то, какие, какое оружие я получил ну и все такое так, давайте дальше двигаться. В самом начале игры у нас дается на выбор либо щит, либо лук. Ну, я обычно выбираю щит, хотя не очень получается им пользоваться. Вот, нужно было позже его использовать. А то урон прошел по мне. И еще нужно проходить игру на время, потому что если мы пройдем вот первый момент за, меньше чем за две минуты нам будет доступна в следующей локации о, прекрасно, пойдемте тайная комната и там будет очень-очень много плюшек поэтому нужно торопиться так, здесь у нас пауза здесь можно спокойно сделать передышку и вот э, те клетки, которые мы собираем, на них можно покупать всякое улучшение. Правда, они очень все дорогие. Я вот хочу открыть вот эту способность. Для этого мне нужно еще один предмет открыть. Какой-нибудь бесполезный, самый дешевый предмет. Давайте откроем. Пускай будет вот этот. Так, все, клетки потратили, дальше проходим. А здесь можно у нас выбрать э, мутацию. Ну или поговорить. Здесь есть а, у нас разные цвета. Получается красный, фиолетовый и зеленый. Получается красный это у нас брутальность, это сила. Фиолетовый это ловушки, а зеленый это живучесть ну, и все такое. Есть еще вот такие вот общие мутации. Так, 30 здоровья припасы давайте выберем вот эту обычно я ее прокачиваю до упора также у нас есть зелье вот на кнопку F можно нажать выпить их два раза можно и тоже можно прокачать и увеличивать емкость но ну, как эстус dark souls и можно вот сейчас подзарядиться и заполнить эту фляжку вот в таких хабах так можно было просто наполнить и сразу бы заполнилось ну, вернее восстановилась так давайте пройдем Ядовитые источники канала мне не очень нравится эта локация но тут нельзя сказать что есть какие-то вообще приятные локации вот та самая дверь про которую я говорил и тут кучу всяких плюшек годных ну вот я говорил есть сила ловушки тактика и живучесть в принципе, в принципе. можно всех по одному разу взять например а потом уже качать чистую брутальность потому что с каждым улучшением вот этот параметр уменьшается давайте здоровье нам не помешает вообще ни разу 14 клеток. Замечательно. Двигаемся дальше. Это у нас своего рода телепорт. Сейчас у меня еще пока на этой локации ни один не открыт. Что-то как-то слабенько урон идет. Ой, ненавижу вот этих скорпионов. Еще вот так можно вылетать с двух ног. Спрыгивать сверху на врагов. Тоже их сильно дамажит. И нужно искать всевозможные секретики. Вот так приходится уворачиваться, чтобы не получить урона. Довольно такая хардкорная игрушка. Так. этих мобов я тоже не люблю противные ну тут ко всем свой подход нужен свои тайминги ну, очень интересная игрушка здесь у нас никого а до этого я проходил там был какой-то какое-то существо он просил нас Принести ему что-то, если я не ошибаюсь. Так, двигаемся дальше. Так, сюда иди. Что-то проскочил один уровень. ой-ой, ой-ой. Что-то я не в свой район забежал. Давайте как-нибудь... Постепенно, что ли, не знаю. Так, секретов нет у нас. Окей. У нас же есть щит, нужно использовать щит, нужно полечиться. Быстро сольюсь. сделал парирование <Слыш rozpati> нет пожалуйста пожалуйста пожалуйста я боюсь вот таких элитных боссов они очень жесткие вот я уйди уйди уйди пожалуйста нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет, нет. все мистер мистер гусеница отпустите пожалуйста что происходит не перестает за меня преследовать ну вот как бы и все на вот этом меня убили и мы рождаемся заново я прокачал себе способность, чтобы можно было забирать золото в начале каждой игры. И у нас 6000 золота. Неплохо. Надеюсь, впредь не совершать таких ошибок и не нападать на элитных боссов, если не уверен, что их сможешь победить. Да, и ну, не всегда следует как бы, проходить спидраном эту игру, потому что... Можно пропустить много всяких бонусов, в каждой локации есть как минимум один такой огромный сундук с каким-то предметом. Как много у нас здесь мобов уже в самом начале игры. Так, мы оглушили его быстренько, наносим у как можно больше урона. Акибаб нам пока не нужен. Раз. Полное здоровье счастье. Вот этих персонажей я обычно вообще не боюсь. Фиолеты, которые бросаются бомбами, их очень легко заводить, как мне кажется. Блин я использовал щит но типа он не повернулся в ту сторону Теперь надо запомнить это даже на таком расстоянии могу шили неплохо так что у нас здесь можно купить в принципе у меня денег очень много можно купить все давайте лимонку возьмем давайте возьмем М -м -м. Да, давайте возьмем капкан, в принципе, против каких-нибудь вот этих элитных мобов, я не знаю, будет она работать или нет. А, нужно убить двух врагов, я так понял. Но это были не они. Вот этих сверху, может, которые... Нет, а тут нужно просто кнопку нажать. А почему это две? Если я... На мне проклятие стоит. Если я получу урон два раза, то умру. Так что Так, золото у нас есть. Давайте возьмем, почему нет. Хотя... Ну окей. В любом случае я могу ну так... Нет, не могу, потому что это начальное у нас оружие, к сожалению, окей. Так, я мог бы разобрать его и получить золото. Мало, но хотя бы что-то. Так, выбираем живучесть. Так, спокойно. Разбираемся с этим лучником. Ого. Ого то у вас здесь, монаговастенько гайс спокойно не нервничаем так, золотишко у нас кончилось, ну а не страшно и еще как много тут все. какой-то прикольный, слушай я думаю прикольный там щит был я вот сегодня один раз поиграл перед записью. Ледяная грамма Один, блин, у нас лимон. все второе. Давайте разберем. И там мне попался щит, который был ни красный, ни зеленый, ни фиолетовый, а он был... Так, здесь ничего нету. Нет, здесь ничего нету. Он был желтый, то есть он принимает ай-яйку, да, это у нас был персонаж, с которым можно было раньше разговаривать, но она потом по сюжету вот умерла. То есть желтые предметы у нас принимают э, характеристики наиболее сильного из предметов, которые у тебя стоит, насколько я понял. Что ж, у нас тут 11 клеток. Давайте все это в штурмовой щит, чтобы потом прокачать случайное оружие ближнего боя в начале игры. Думаю, будет круто. Здесь мы выберем это, в принципе, неплохо, но три здоровья, типа, то очень мало. Можно прокачать вот это. А, давайте так и сделаем. Нужно больше находить свитков, что-то пока что слабенькие. или мне кажется. Бывает, там раскачиваешься по тысячу жизней, бывает. Даже этого не хватает, когда дерешься с боссами. Здесь у нас есть секретик такой, небольшой. Блин. Да, чтобы не, не было оглушения, нужно, в общем, вот так приземляться. С силой. Здесь у нас наверняка что-то есть наверху. Да, только я не знаю, как туда пока что попасть. А опять? А нет, две минуты назад. Почему я же уже во вторую локацию? Это уже третья локация. Ну, не считая первая. вторая как бы. Окей, ничего страшного. Блин, как я их не люблю! Сколько он по мне урона то нанес? Так, ладно, надо привыкнуть всего лишь. О, новый черчож. Напал мой меч. Звучит неплохо. Давай сюда, дядя. Ой-ой. Да. Так, срочно подхилиться надо. С самого начала пришли, окей, клеточку заработать лишним не будет. Что еще? У хоть что-нибудь вообще ништяк. <с> Просто на ровном месте. Потерял, я не знаю сколько там. Половину какая. Вот так нужно быть в этой игре очень внимательно. И да, вот таких... Не знаю, как назвать. Вет ветка лозы. У нас их раньше не было. Мы открыли со временем эту способность. И теперь нам доступны... Ну, конечно. Проход некоторые места... Сейчас я здесь и умру, так можно немножко. Самую малость типа вздохнуть с облегчением, я сказал, но даже. Здесь да. нельзя. Так, у меня... А, у меня же есть здоровье, что. Вот так. Уже намного лучше. И все, но. Ну... А, у меня. Блин! Жесть какая. Есть предположение насчет вот этих черепков. Может у меня вторая жизнь появилась. Не знаю, правда, откуда? Но, есть такая вероятность как бы. Ага. Вот этот тотем. Защищал. Так щит нас спас сейчас. Совсем нет жизни. Что делать? Ну ты у нас не сложно ни разу. Блин, давайте. Не знаю, живучесть нам сейчас поможет как-нибудь, нет. Нет, сейчас она нам никак не поможет. И тут я не могу как-то перепрыгнуть. Так, давайте выбираться отсюда, значит. Двигаемся с вами дальше. И здесь можно выбрать либо широкий меч, либо лимонку. Лимонку у меня есть, вторую я брать не буду. А вот меч у нас первый. Давайте поменяем на меч, наносит огромный урон, пускать стрелу перед вами, но этот широкий меч, он кажется медленный, да, что ж, давайте попробуем, здесь нужен ключ садовника, окей, и опять у нас дурацкий тотем, и из-за него меня убивают, а, это, оказывается, был двойной урон у нас. Ну что ж, давайте заканчивать. Такая была у нас игра. На сегодня все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Дальше будет еще больше новых интересных видео. Я думаю, записать игру Identity V или Identity 5. Это игрушка у нас. На андроиды и на айфоны, на телефоны. Она похожа на игру на компьютеры Dead by Daylight. Но в ней еще есть сюжетная линия. Ну, дальше сами все увидите. Сегодня все. Всем пока-пока-пока.